Архангельск – исторический и культурный центр Северной России. Здесь находится дом молодежи, который уже 13 лет притягивает к себе талантливых ребят со всей области, чтобы вместе творить, созидать, изменять и воплощать мечты в реальность. К 2021 году он превратился в стартовую площадку для ключевых проектов области и стал точкой А в развитии многих молодых людей. Сейчас я могу сказать, что у нас 8 направлений, по которым есть сильные комьюнити, которые когда-то работали здесь, в Архангельске, а сейчас работают на территории всего региона и даже уже соседних регионов. Как пример, все направления связанные с экстремальными видами спорта. Все, что связано с проектом «Заходи», это проект, который несколько лет назад получил лучший российский молодежный проект по мнению Russian Awards Events. Основная его суть — ребята просто арендовали трак, поставили на него контейнеры. Загрузили туда баскетбольные кольца, мобильный скейт-парк, мобильный скалодром 10-метровый, вертушки, диджейские пульты, стойки. И они приезжали в район, на площадь, все это раскладывали, и создавался огромный фест, на который стекались просто ручейками молодежь, люди этого малого города. Для них это был праздник. У нас было ноль скейт-парков, сейчас у нас уже скейт-парки находятся в 10 районах. И здесь, в доме молодежи, у нас, например, уже крытый скейт-парк. Я начал кататься уже, наверное, лет 15 назад. Тогда не было скейт-парков. Все это было лишь каким-то своим интересом, своим хобби. Никто, наверное, сильно не думал о том, чтобы это как-то развивать. Мы росли, мы занимались этим. И как-то само собой по всему миру и внутри нас происходили перемены, что отношение к скейтбордингу к фениксу, роликам, к самокату стало более серьезное. И на сегодня мы, в принципе, находимся в скейт-парке, в доме молодежи. И это, наверное, такой показатель того, как на данный момент развивается уличная культура в Архангельске. Мы можем кататься круглый год, прогресс не будет останавливаться. И само сообщество будет только наполняться новыми ребятами, новыми талантами. Поддержка архангельских граффитистов – еще одно направление Дома молодежи. В городе много граффити-шопов, есть свои имена, команды, фестивали. И даже советник по развитию городской среды Архангельска – бывший стрит-арт-художник. Весь дом молодежи изрисован в граффити, изрисован какими-то рисунками, какими-то интересными инсталляциями, артами. Более того, мы добились того, что такие легальные силы начали появляться в городе, в районах. И ребята могут показывать свое мастерство, свое искусство и растить его уже на территории всего региона. Архангельская область, лидер в России по развитию киберспорта. Неважно откуда ты, из Архангельска, Северодвинска или маленького села. Уникальность киберспортивного движения области в том, что оно представляет собой единое региональное пространство, доступное каждому желающему. Наша организация была основана в 2016 году. Группа инициативных нас, инициативных ребят и нашей задачей, нашим стремлением, идеей было именно развивать компьютерный спорт. То есть на данный момент у нас в области 6 площадок в районах. Плюс площадка в Архангельске, на которой мы сейчас с вами находимся, и площадка в городе Северодвинске. Социальный эффект очень важный, потому что зачастую ребята, которые увлекаются компьютерными играми, они легко уходят в игроманию. И как раз компьютерный спорт — это один из самых, наверное, действенных инструментов вообще вытащить подростка из игромании. Очень важный проект, который мы только запускаем сейчас — это школа IT. Когда мы ребят, ребята на всех площадках, особенно я вижу это важно в районах, смогут осваивать базовые навыки владения компьютером с точки зрения профориентации скорее больше, чем там, пользование просто Word или интернетом, как у бабушек и дедушек наших, да? Все проекты, которые мы реализуем, это бесплатные проекты для всех. Мы никогда ни с кого нигде не берем деньги, да? И в этом плане мы тоже уникальны. Вообще мы единственные в России, которые не зависят от компьютерных трубок. Дом молодежи это не только кузница творческих проектов и бизнес-инкубатор. Это площадка, которая собирает эко-активистов со всей области, дает им возможности и ресурсы для развития собственных эко-инициатив и рассказывает молодежи о том, почему важно беречь природу и русский север. Мой путь волонтерства начался с Дома молодежи. Уже там я начала узнавать о различных направлениях и выбрала для себя экологическое. Шло время, я встречала разных людей, а когда ты занимаешься чем-то интересным, ты будто притягиваешь к себе таких же людей, и вы начинаете формировать свою команду. Самое главное, что нам оказали в нужное время нужную поддержку. Это, конечно, и дом молодежи, и ресурсный центр добровольчества. У нашего движения есть несколько направлений. Одно из самых главных — это, конечно, эко-просвещение, которое пронизывает все остальные направления. Это эко это различные мастер-классы об эко образе жизни. Еще одно наше направление — это научные исследования, в рамках которого мы изучаем влияние микропластика на окружающую среду. Следующее направление – это технологии, где мы создаем мастерские по переработке пластика. Одна из них находится в Доме молодежи, где мы проводим основную часть по эко-просвещению, показывая детям и всем желающим, как вообще могут происходить процессы переработки наглядно. И также занимаемся внедрением этого кейса и в других регионах. И, конечно, еще одно направление – это экотуризм. Мы ходим в лес, показываем людям русский север, как правильно ходить в лес без пагубного влияния на окружающую среду дом молодежи, акселератор творческих и креативных индустрий. За столько лет он прошел большой путь от идеи до реализации, постановки на коммерческие рельсы, зарастил много успешных предпринимателей, общественных деятелей, спортсменов и творческих людей. Впереди больше, масштабнее, самобытнее. Есть три направления, в которых мы продолжим работать. Это основная наша задача – реализация молодежной политики на территории области. Второе – это возвращение былой, Слава этому зданию, где будут э, классные проекты, мероприятия. И третье — это мы его пока так называем «Секретный дом молодежи на ноль». В чем его суть? Э, вот есть дом молодежи, есть квартал, э, в котором находится э, данное здание. Есть основные объекты инфраструктуры, такие прям серьезные, которые формируют трафик. Мы подумали, а почему мы не хотим, чтобы люди хотели оставаться здесь? И мы сейчас изучаем эту территорию с рядом федеральных структур. И через какое-то время мы хотим создать такой формат арт квартала Все это максимально даст возможность активироваться данному району, привлечет сюда в том числе бизнес, привлечет сюда туристов, привлечет сюда новую молодежь. И это не требует много денег, что очень важно. Через какое-то время, надеюсь, через 5 лет, мы увидим, насколько это реально и насколько это возможно. Я очень бы хотел, чтобы все, что мы делаем, влияло на город. Наверное, не совсем красиво говорить: да, мы меняем город. Это покажет время. Но я знаю, что многие вещи, которые мы делаем, так или иначе, дают возможность молодежи говорить о своем мнении. И здесь площадка, которая вне цензуры. То есть здесь проходит большое количество странных проектов, по мнению некоторых людей или многих людей. Но эти проекты нужны молодежи, у каждого из них есть своя локальная аудитория, и эта аудитория находится здесь. Поэтому, наверное, я хотел бы сказать, что мы меняем город. Но насколько это правда и насколько это точно, покажет время.